Для проведения более детального анализа сетевого трафика, в большинстве случаев лучше просматривать его захват через GUI, типа Wireshark, который может парсить информацию для вас и содержит множество инструментов для анализа данных. Вернемся обратно в Кали. Это Wireshark. И как я уже говорил, он здесь уже установлен. И если вы хотите установить его на Mac или Windows, Можете скачать его с этого сайта, wireshark.org. Если нужно поставить его на Debian, или системы на базе Debian, он доступен в репозиториях под названием Wireshark. Просто введите команду apt install wireshark. Итак, давайте посмотрим, какие есть способы захвата трафика из роутера или фаервола в GUI Wireshark. Один из методов захвата трафика в роутере или фаерволе, или фактически любого устройства, в котором есть IPTables, это использование функционала зеркалирования портов в IPTables. Вот синтаксис команд, как это делается при помощи IPTables. Здесь находится IP-адрес того, что вы собираетесь мониторить. Это устройство, которое вы собираетесь мониторить. А здесь IP-адрес машины, на которой стоит Wireshark. Повторюсь, здесь устройство, которое вы мониторите. А это IP-адрес, по которому находится Wireshark. Далее, если вы запустите Wireshark по этому IP-адресу, IP-тейблс начнет перенаправлять весь трафик вам. Так что вы сможете анализировать его при помощи GUI. И это будет живой трафик. В DDWRT вы можете помещать команды вот здесь, в админке. Либо можете авторизироваться по SSH и использовать IPTables в обычном режиме. Это вполне сносный вариант. Работает нормально. Однако, лично я предпочитаю подключаться по SSH и захватывать пакеты на лету. Этот метод не требует никакой настройки IPTables. Не нужно ничего устанавливать. Мне кажется, что в этом случае есть меньше риска. Я предпочитаю не связываться с ним, если могу обойтись без него. Есть несколько методов захвата всего сетевого трафика, проходящего через роутер или фаервол посредством SSH. Вы можете захватывать трафик при помощи SSH и затем удаленно сохранять данный файл. Здесь у нас скали. Посмотрите на эту команду. И я подключаюсь по SSH, подруб пользователям к роутеру, адрес которого в данном случае 192 168 1.1. Затем, когда я подключаюсь, я использую минус-минус для запуска команды. Команда заключена в кавычки. Все, что есть внутри кавычек, позволит запустить команды. Про TCP dump мы уже говорили ранее. Все это будет запущено автоматически. И затем я отправлю данные по захвату в файл. Он будет сохранен локально в Кали. Это удобно, когда в роутере или фаерволе мало места. Вы можете запустить захват трафика на несколько часов, в то время как у вас может не быть возможности сделать это на роутере. И конечно, файл захвата находится там же, где Wireshark. Вам не нужно будет перемещать его. Он попадет в Wireshark незамедлительно. Если вы запустите подобную команду на определенное время в оживленной сети, помните, что файл станет весьма объемным. Убедитесь, что у вас достаточно места. И напомню вам, минус W означает записать файл. Минус S нужен для захвата полноразмерных пакетов. Вам это может и не нужно. Однако по умолчанию это все равно будет сделано в tcp -DAM. И здесь я не захватываю порт 22, потому что мне не нужен захват трафика, который генерирую я сам. Давайте попробуем запустить. Как и ожидалось, запрашивается пароль. Копируем его из менеджера паролей. Готово. Начался захват. И если мы посмотрим здесь, то увидим файл захвата. В данный момент в нем ничего нет. И давайте запустим wget. Теперь понятно, он что-то захватил. 180 килобайт. Остановим захват. У нас в Кали появился файл захвата всего сетевого трафика от роутера. И давайте посмотрим на него в Wireshark. Вот этот файл. Скроллим вниз. Видим какую-то активность Dropbox. HTTPS трафик. А здесь видим WGET, который я запустил. Здесь DNS-запрос перед ним и HTTP после него. В общем, отличный и простой способ удаленного захвата всего трафика в вашей сети, проходящего через роутер при помощи SSH. И, конечно, вы можете вставить сюда какую угодно команду по части tcp -дам. Альтернативный вариант. Если вам нужен захват трафика на лету, и вы хотите просматривать живой трафик, проходящий по всей сети через роутер или Firewall, и вы хотите видеть его в Wireshark, то вы можете попробовать эту отличную команду. Эта команда завернет TCP-Dump на Wireshark по SSH. В Wireshark вы сможете видеть живой трафик, который попадает в сеть. Минус U. Это режим без буферизации. И снова мы не захватываем на порту 22. И затем канал на Wireshark. Минус K, минус I позволяют направлять TCP-Dump на Wireshark. И давайте попробуем. Сразу же появляется всплывающее окно от Wireshark, как и положено. Нам нужно вернуться сюда. Ставить пароль. И давайте посмотрим. Отлично. Нам отправляется весь сетевой трафик по SSH. Сразу же. Налито. Так что мы можем увидеть все, что происходит, и анализировать это в режиме реального времени для всей сети. И, конечно, это захватывает весь трафик. Можете изменить команду для tcp Dump, чтобы ограничить захват в пределах того, что вам нужно. Возможно, вы хотите захватывать один конкретный IP-адрес, или что-либо еще. Можете изменить эту команду. У меня она настроена таким образом, чтобы захватывалось вообще все. А Wireshark затем можно отфильтровать, если нужно. В этом модуле я познакомлю вас с Wireshark и сделаю акцент на проблемах, связанных с безопасностью и приватностью. Wireshark, как вы знаете, это анализатор протоколов. Здесь у нас калия, но, как я уже говорил, его можно использовать и под Windows, и на Mac. Интерфейс выглядит примерно одинаково во всех этих операционных системах. Это главное окно, куда попадаете при запуске. Кстати говоря, если вы просто воспользуетесь поиском и наберете «Wireshark», то сможете найти его сразу. Так выглядит главное окно. Слева можно выбрать интерфейс, трафик которого нужно захватывать. Просто нажимаем «Старт», и он начнет захват. И я сейчас открою файл с предварительно сделанным захватом трафика роутера, который был создан в предыдущем видео. И теперь мы видим основной интерфейс. И если немного проскроллить вниз, то вы увидите больше захваченного трафика. Верхняя панель — это общий вид. Здесь вы видите пакет, его номер, время, IP-адрес отправителя, адрес получателя, протокол. Информацию. Здесь иногда можно увидеть даже некоторые отправленные команды. И давайте я немного приподниму эту рамку. Здесь более детализированный вид. Здесь мы видим информацию по пакету номер 62. И нажимая на различные пакеты, мы всякий раз будем получать разную информацию по каждому из них. У нас здесь информация по этому HTTP пакету. Что у нас здесь? Фрейм или кадр, который можно раскрыть и просмотреть. Есть Ethernet 2, IPv4, протокол управления передачей, гипертекст. Итак, фрейм. Если его раскрыть, это канальный уровень. Второй уровень сетевой модели OSI. А на канальном уровне элементы данных называются кадрами или фреймами. На этом уровне вы сможете увидеть Ethernet фреймы. Токенриент фреймы, ATM, Wi-Fi, ARP. Максек. Все они будут здесь. Это что касается фрейма. Далее, если нажать на Ethernet 2, то что вы здесь видите? Это MAC-адрес отправителя и адрес получателя. Это часть канального уровня. Уровня 2. Давайте закроем его. Откроем следующий пункт. Это IP. Третий уровень. Сетевой уровень. Элементы данных на этом уровне называются пакетами. И здесь вы увидите вещи, связанные с IP, IPsec, ICMP, IGMP, NAT, DHCP и другими подобными протоколами. Здесь у нас TCP. Можете увидеть различные детали. Протокол здесь TCP номер 6. И поскольку мы на уровне IP, на сетевом уровне, отсюда вы начинаете смотреть IP-адрес отправителя и IP-адрес получателя. Далее здесь у нас TCP, протокол управления передачей. Это четвертый уровень, транспортный уровень. Единицы данных — это TCP-сегменты и UDP-датаграммы. Здесь вы найдете TCP, UDP, SSL, TLS, SSH2. Здесь мы видим информацию о портах. Порт отправителя, порт получателя. И давайте закроем. И, наконец, видим протокол прикладного уровня. В данном случае это HTTP, однако это мог бы быть и SNMP, Telnet, FTP. И поскольку это не зашифровано, ввиду того, что отправлялось по HTTP, мы здесь можем непосредственно увидеть диалог. А здесь HEX этого пакета данных. И если выбрать какую-либо часть вот здесь, мы увидим часть HEX, представляющую ее. Агент. User Agent. Обратите внимание, есть различные цвета подсветки. Они полностью настраиваемы. Зеленым по умолчанию отмечается HTTP. Этим цветом отмечается DNS. И как вы заметили, сейчас мы можем видеть только IP-адреса. Но вы можете изменить это, чтобы видеть имена доменов. Нужно зайти в правку «Параметры», «Преобразование имен». И можете поставить здесь галочку на преобразование сетевых IP-адресов. И тогда мы увидим, что это диалог с сайтом BBC, а роутер Кали — это наша машина. Итак, давайте начнем захват. Нажмем на иконку с плавником и запустим захват трафика. Он будет проводиться с теми же настройками, что и здесь. Можем перейти в это меню. Выбрать нужный интерфейс. Запустить. Еще одна кнопка здесь. Опции захвата. Здесь можно выбрать, как мы будем захватывать. И здесь у нас в частности стоит преобразование имен. Есть фильтр захвата. Теперь, если вы помните с того времени, когда мы изучали TCP Dump, то, собственно говоря, этот синтаксис для фильтра захвата полностью точно такой же. То, что мы помещаем в этот фильтр, будет захвачено или нет. Здесь у нас имя фильтра ⁇ не захватывать R ⁇ а синтаксис простой ⁇ not R. Другой фильтр. Захват трафика с данного хоста. 192.168.0.1. Только TCP. Только UDP. Только DNS на 53-м порту. Не захватывать порт 80. Не захватывать порт 25. Речь о вебе и SMTP. Не захватывать трафик, идущий на сайт Wireshark и от него. В этом примере у нас речь о веб-трафике. Захватывать порт 80 или порт 443. Или порт 53. Можем выбрать захват только IPv6. А здесь мы выбираем захват любого трафика извне на хост 192.168.140, за исключением трафика из сети источника, которая является нашей внутренней локальной сетью мы узнаем, что приходит на хост. Точка 40 из внешнего интернета. Наверняка вы помните, что все это похоже на те вещи, которые я уже показывал вам в разделе ATCP tcp Например, этот фильтр даст нам знать, если что-либо подключается к нашему конкретному хосту. Либо отфильтрует его. Если нажать ОК, то фильтр будет выбран. Как вы заметили, строка зеленого цвета. Причина в том, что фильтр задан правильно. Нет синтаксических ошибок. И если начать удалять символы, строка становится красной из-за наличия синтаксических ошибок. И давайте сменим фильтр. И давайте поставим фильтр на DNS. Вообще говоря, давайте поменяем его на этот фильтр, который захватывает веб-трафик. Нажимаем на запуск. Мы только что получили немного веб-трафика. Параметры. Фильтры. Давайте выберем DNS. Как и ожидалось, ничего толком нет. Готово. Мы видим DNS-запрос. Есть исходящий запрос. И есть ответ на него с IP-адресами. Остановим захват. Кстати говоря, эти фильтры, некоторые из них, представлены здесь по дефолту. Я их не добавлял. Давайте удалим фильтр и запустим стандартный захват. Без фильтров вы начнете получать вообще весь трафик. И теперь я собираюсь открыть файл. Давайте закроем это окно, чтобы открыть этот файл. Есть два вида фильтрации. Есть фильтры для выбора того, что вы будете захватывать, и есть фильтры для отображения того, что вы уже захватили. Здесь есть кнопка «Выражение». И здесь отображаются встроенные протоколы, с которыми Wireshark может работать. Если спуститься ниже, то мы увидим HTTP. Можем выбрать его. Это фильтр только для HTTP. Либо можно задать что-то более конкретное, выбрать какие-то определенные вещи. Например, можно выбрать только пакеты, содержащие в себе куки. Или сет куки. Давайте поменяем здесь на HTTP. Как видите, это отображается теперь в данном поле. Это то же самое, как если бы мы просто набрали здесь HTTP. Нужно нажать на кнопку «Применить». И теперь здесь мы видим HTTP трафик. Можете набрать что-нибудь другое. Например, SSL. Или DNS. Arp. Возможно, вы хотите найти подозрительный трафик в целом. Что вам нужно сделать для этого? Вам нужно начать удаление трафика, в котором вы разбираетесь и понимаете, что это валидный трафик. Давайте я покажу вам, какой синтаксис можно использовать для удаления валидного трафика. Вводим нод. tcp.port равно-равно 80. Это удалит порт 80. HTTP. Остались следующие результаты. И далее вы можете захотеть удалить весь веб-трафик. Это удалит SSL. И давайте избавимся от DNS. И обратите внимание, здесь мы используем UDP вместо TCP. Применяем. И это выдаст нам оставшийся трафик. Я могу теперь разобраться, все ли здесь в порядке. Далее нам нужно нажать правой кнопкой мышки на пакет. Если нажать правой кнопкой мышки здесь, то это будет относиться к отправителю. Если нажать здесь, то это будет относиться к получателю. Здесь есть функция «Применить как фильтр». «Selected» — будет выбран трафик с этим получателем. «Not selected» — не будет выбран трафик с этим получателем. Либо можно добавить к уже существующему фильтру эти варианты с тремя точками. Допустим... And not selected. В фильтр добавится условие не включать трафик с данным получателем. То есть мы удаляем трафик, в котором мы уверены, что он нормальный. Далее видим здесь какой-то ARP трафик. Возможно, мы захотим удалить ARP трафик. Нажимаем применить. У нас остались вот такие результаты. В общем, вы поняли идею. Это процесс исключения того, в чем мы уверены, и нахождения того, в чем мы не уверены. Если нужно работать на уровне протоколов, и вы хотите удалить только какие-то протоколы, можете набрать нот, и затем, к примеру, DNS. Нажимаем «Применить». Используем этот синтаксис. По данному фильтру мы удалим SMB, NetBIOS, RPC и так далее. Это стандартные протоколы Windows, создающие шум. Можете применить подобный фильтр, и это удалит огромное количество шума от Windows. Сейчас я настроил следующее. Я удалил нот и следовательно выбрал порт 80. А это наш веб-трафик. А здесь я настроил другой фильтр. Если отправитель — это вся локальная сеть, и получатель находится в локальной сети, применять этот фильтр. В этом случае мы будем просматривать только локальный трафик. Это может помочь вам проверить, что творится в вашей локальной сети. Внутренний обмен данными в вашей локальной сети. А здесь у нас IP-получателя. 192.168.1.39. Допустим, это машина, которая нас беспокоит. IP-адрес отправителя не находится в локальной сети. В этом случае мы сможем просматривать соединения от внешних источников на этот внутренний узел. И здесь мы снова видим Team Viewer, что не удивляет нас, потому что он создает обратные соединения. Запускаем еще один захват Безо всяких фильтров. Запускаем. Я перейду в Vice Weasel. С этой страницы я могу отправить куки для этого веб-браузера. Назову его «Печенька Нейтона". А на этой странице я могу залогиниться. И это авторизация не по HTTPS. И куки также был отправлен не по HTTPS. Это продемонстрирует нам, как можно захватывать имена пользователей, пароли и куки. И давайте вернемся в Wireshark. Останавливаем захват. Создаем фильтр по HTTP. Смотрим здесь. Видим установку куки и его значение. И если бы мы захотели, то мы смогли бы сделать следующее. Мы отфильтровали только трафик, в котором есть куки. А здесь мы видим форму. Forms2.php. Метод отправки формы. Post. А здесь мы можем увидеть имя пользователя и пароль, которые были отправлены. Вообще говоря, если бы мы захотели найти все методы запроса «Пост», это можно было бы сделать. Это покажет нам формы, отправленные с помощью «Пост», в которых данные отправлены на серверы. И здесь мы видим имя пользователя и пароль. Конечно, если это будет в зашифрованном виде, то мы точно не сможем их увидеть. Давайте очистим фильтр. Меняем здесь обратно на «Http». Хочу еще кое-что вам показать. Нажимаем вот сюда, правой кнопкой мышки, и затем меню «Следить за протоколом TCP». Обратите внимание, здесь также есть отличные функции. «Следить за протоколом UDP», «Следить за протоколом SSL». Все эти функции делают примерно одно и то же, только для разных протоколов. Что они делают, следует из названия. Они следят за протоколом и собирают воедино диалог между узлами. Можем увидеть здесь, как страница была отправлена. Запрос «Пост» и как это было получено обратно. Можем увидеть здесь куки. Закрываем. Это пакет с формой. Следим за TCP. И здесь мы видим имя пользователя и пароль. В общем, вы можете оследить, отправляете ли вы или кто-нибудь другой в вашей сети что-нибудь в незашифрованном виде. И давайте очистим фильтр. И еще одна очень полезная вещь, которую можно сделать. Это просмотр различных диалогов, которые ведутся между узлами в сети. Меню «Статистика», «Диалоги». Обратите внимание, это вкладка для Ethernet. Вполне возможно, нам потребуется вкладка для IPv4. Можем посмотреть, есть ли какой-либо IPv6 трафик, если мы беспокоимся об утечке VPN. Можем проверить эти диалоги. Но, скорее всего, нас будет интересовать IPv4. Видим здесь всевозможные диалоги между отправителями и получателями. И мы можем определить, являются ли они легитимными. И, как я говорил ранее, вы можете запустить захват на какое-то время, а затем проанализировать трафик и выяснить, если что-либо отправляет данные наружу, или найти что-либо типа вредоносной программы, которая на определенном этапе начинает отправлять какие-то данные. Вы можете нажать правой кнопкой мышки, Применить фильтр. Выбрать диалог для дальнейшего исследования, либо не выбирать, чтобы удалить диалог из фильтра. Не спеша проходим по спискам, удаляя вещи, в которых вы уверены, до тех пор, пока не останутся непонятные или подозрительные диалоги. Вы будете часто встречать SafeBrowser. Если пользуетесь одним из основных браузеров, вы начнете замечать множество вещей, которые типичны для домашней сети. Мы можем наложить ограничения на фильтр, удалить преобразование имен, или добавить его, что иногда может пригодиться. И давайте нажмем на этот для примера. Применить как фильтр. И давайте выберем самый верхний. Закрываем это окно. И нам показывается все общение с Google. Из браузера, из локальной сети, по части «Save browsing». Еще одна полезная фича — статистика. Показывать преобразование адресов. Вам будут показаны домены, которые принудительно резолвятся. Это укажет вам на все домены, с которыми было установлено общение. Закрываем это окно. Немного другой вид — это конечные узлы, где вместо отображения общения вы можете увидеть непосредственно узлы. Это еще один способ обнаружения узлов, с которым не должно быть обмена данными. Типа такого. Что это вообще за узел? А, это NTP-сервер. Вы часто будете встречать подобные вещи. Но знаете ли вы о том, что соединяете с ним? Что именно подключается к нему? И если мы хотим узнать это, выбираем его для фильтрации. И мы можем увидеть, что это по факту ноутбук Mac которые отправляют данные по NTP. И если бы, к примеру, это была аномалия, и этого бы не должно было происходить, с этого момента вам следовало бы начать дальнейшие исследования ваших устройств. В разделе про обнаружение Malvari мы обсудим использование таких инструментов, как SISDIC, LSOF, NETSTAT и различные другие утилиты на Mac, и Windows, которые можно использовать для исследования того, что происходит с тем или иным устройством в контексте наличия потенциальной малвари. Итак, это было короткое знакомство с Wireshark, в частности, в отношении поиска подозрительного трафика. По этой ссылке есть полезная информация о фильтрах отображения. По факту, для изучения Wireshark можно пройти отдельный полноценный курс. Как я сказал, это всего лишь вступление. По этой ссылке находится шпаргалка по фильтрам Wireshark. Можете также ознакомиться. Это полезно, потому что очень трудно запомнить их все. Это хороший список, можете его использовать. Я думаю, что Wireshark это весьма хороший инструмент, с которым стоит разобраться, если вы хотите изучать сети. Это было видео о Wireshark. Теперь, для завершения темы о сетевом мониторинге, я дам вам несколько заключительных советов. Это программа WinPickApp, ее можно поставить на машины под Windows. Вы затем указываете Wireshark использовать ее, и она начинает захватывать пакеты на устройстве под Windows. Это что-то типа удаленного сетевого анализа с Wireshark, похоже на то, что мы делали по SSH. Но мы работали с Linux, Mac и роутерами. Еще один вариант для проведения сетевого анализа — это LiveCD, Network Security Toolkit, NST-22. Он поставляется с целым набором сетевых инструментов. Он может понравиться вам, если вы хотите что-то более информативное. Еще один бесплатный инструмент — это Network Miner. Проскроллим ниже. Это также анализатор протоколов. Однако у него другой интерфейс, и вам может показаться, что он лучше подходит для определенных задач. Стоит скачать и поработать с ним. Он предназначен для компьютерной криминалистики. И если вы ищете малварь в своей сети или что-то в этом роде, данный инструмент может пригодиться. Он работает под Linux и Mac OS X. Ну а для Windows есть Networks, с X на конце. И если мы проскролим ниже, увидим скриншоты. Он хорошо подходит для просмотра использования сети, пропускной способности и в целом для того, чтобы узнать, что происходит в вашей сети. Это еще один достаточно хороший продукт. Это был раздел о сетевом мониторинге.